Ты просто псих, как я. Что? Бля, ебать нахуй, это охуеть. Это знаете вы из Half-Life, мужик такой. Как дела? Это Хайзенберг нахуй, или как это хуйня называют? Я <связывается> отчаясь, смешной, мне здесь яичек. <связывается> а, А, <вы> на инопольском, <связывается> да. Я польский не знаю. <рик> <рик> <рик> да ладно, дедушка, я, вас, я вам наоборот бородку кончил, видите, посмотрите. <рик> Хайзенберг, я вас укушу за нос, когда вы будете спать. А, какая же ты бородавочная, сучка. Какая же ты тварь бородавочная. Ты ещё в жилетке горишь. О, соседу-то горишь, да, представь, что там и хуй. Чавкай, чавкай, мразь, чавкай. А, размажьте по усам, пидор. А, давай, <рик> сделай это. <рик> You should.